Всем привет из Анталии, и наша рубрика «Поделись своим результатом». И сегодня с нами Умида, она из Ташкента, и она хочет поделиться своим результатом. Мида, расскажи о том, что тебе дала Академия изи -Бизи. какой результат ты получила, сколько ты в Академии и почему в Академии. Я подписалась в Академию 18 декабря в 2018 года э, вот бывает э, людях, что вот что-то вот не хватает что-то вот что-то вот, что вот надо изменить да у меня вот в то время было такое ощущение и вот благодаря гульбахор э, я как бы стала сообщником этой компании этой как бы академии академии, академии да а потом я начала э, обучаться ну всем все интересуются, всем интересно, что у них не хватает и вот какие у них проблемы. Вот, э, и вот это меня, меня притя... притянуло Вайтович. Э, я рис... начала рисовать мандлы. Э, у меня было в семье, э, так, как сказать, с мужем отношения, да? Э, не очень так удовлетворительные, вот потом я начала рисовать мандлы, после этого и муж как-то стал меняться, и, наверное, тому что я начала меняться, да, вот и у нас вокруг меня творились чудеса, вот муж. Муж мне купил квартиру, ну как бы. Ты запрос наверное делала какой-то, да, когда да. рисовала маму. Ага, да? да. Вот я задумываюсь, я рисую, я задумываюсь, я рисую. У меня вот это все получается. Помимо этого у меня заболела подружка, она болела. Мы вот встретились с ней, она рассказала, как ей делали операцию, у нее была опухоль э, груди. Вот. потом она как принимала вот эти химиотерапии. После этого я ей сказала, вот химиотерапия, вот это вот лечебный, как бы, ну, лечиться это одно. Но помимо этого надо параллельно как бы духовно тоже очищаться. Если вот ты все грамотно делаешь по-медицинскому, если у тебя в душе нет покоя, как бы, да, у тебя это не будет эффективным результатом. Потом я ей рекомендовала вот эти Татьяна Войтович Мандлы, она рисовала. И вот почему-то у меня вот после этого, у меня вот на душе была такая уверенность да что она мне позвонит да вот, и скажет что вот мне да спасибо тебе вот я вот вылечилась и получилась да, результат да и через месяц она мне, как я вот, у меня вот это ощущение внутри было, так и она мне звонит, она мне говорит, Умни, да как дела, радостная такая, да, я говорю, хорошо, как у тебя? Она говорит, я хочу тебя обрадовать, сказать тебе благодарность. Я говорю, я уже чувствую, ура, да? вот так. Она говорит, откуда ты чувствуешь, что ты узнала, что ты чувствуешь? Я была уверена, что она сейчас скажет мне, что она, у нее все анализы вышли как бы хорошие, да, обследования, и она объявляет мне, что у нее все хорошо. У меня вот. аж по коже. <свят> да, она говорит, что она выздоровела. Сегодня утром мы ходили говорить на обследование, врачи обнаружили, что у меня там даже малейшей точечки не осталось от этой опухоли. Чудеса. <свят> да. Она так, сейчас и... партнер нашей компании? Нет пока. Пока <свят> еще нет? Да? Нет, пока нет. А второй результат, о котором ты рассказывала? Второй результат, это тоже девушка, которая пять лет не жила с мужем, у них был развод, вот, а сейчас они вот, как месяц она начала тоже рисовать эти манглы, у нее результат, что она помирилась с мужем, у них сейчас любовь к <сас> <сас> Пожалуйста. Ну, она подписана в изи -Бизи. она помимо этого обучается Раевской, ага. тоже, вот. Ну, на других курсах обучается, Да, да. да. Вида, какие у тебя вообще планы на ближайшее время? Планы? Я буду развиваться, учиться, работать над собой и как бы влиять на тех людей, которые вокруг меня мне не безразличны. Да, это очень важно. Да. Хорошая миссия. Угу. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, становитесь партнером нашей Академии. И будем развиваться вместе. Спасибо. Большое спасибо, Умеля. Большое. Спасибо очень интересно. Я уверена, что этот результат поможет очень многим людям.